Привет, коллеги, и третья часть по дистиллизации, и получается уже пятый, седьмая серия сериала «Мини винты 2.0», конспект семинара из рубрики. Третья часть дистиллизации, я вот не меняю рубашку даже, чтобы все части были в одном виде сделаны, чтобы у вас было понимание, что это вот все одна тема, дистиллизация мы говорим о том, как уже дистализировать все зубы. Да? Конечно, в прошлых сериях я отлично понимаю, что вот я не смог вам подробно прямо рассказать все варианты. Но, к сожалению, да, в таком формате мы просто делаем какой-то общий обзор, как вы, надеюсь, понимаете. Мы не претендуем на то, чтобы вы научились, там прям все точно поняли. Но кому-то это будет информация, чтобы просто помочь ему самому сориентироваться, кому-то просто некий краткий обзор те, кто уже там думает идти на семинар или нет, кому-то даст какие-то полезные мысли собственные для того, чтобы механику свою там уточнить. Итак, следующий уровень сложности – мы двигаем весь зубной ряд. Значит. Из него есть простой вариант, относительно простой, то есть более простой. Это мы двигаем весь зубной ряд ротацией назад. Например, верхний зубной ряд, да, это ротация по часовой стрелке. Один из механизмов коррекции второго класса, как вы помните в нашем сериале, по лечению сагитальных вертикальных аномалий. А на нижней челюсти, если мы нижний зубной ряд двигаем наклоном назад, вот так вот, это понятно, что ротация против часовой стрелки. По сути, то и другое делает одно и то же. Оправить -right маляров. Маляры отклоняются назад. Я сейчас для низа показываю. Резцы экструзируются. Маляры интрузируются. Итак, если мы ротируем верхний зубной ряд по часовой, дистализация ротационной или нижний против часовой, это делает одно и то же. Интрузию маляров, экструзию резцов и дистальное смещение зубов за счет в основном наклона маляров назад, но не в рамках зубного ряда, а весь зубной ряд наклоняется в рамках челюсти, в рамках черепа. Движение это более простое, потому что не требует движения корней назад. Но не настолько простое, потому что все-таки нужно весь зубной ряд повернуть. Ротация эффективность зубного ряда зависит от того, какой момент силы мы к нему приложим. Момент силы зависит от силы, которую мы приложим на дистеризацию, и от плеча, которое будет расстояние от точки приложения силы уровня приложения силы до центра сопротивления. Поэтому, если вы хотите максимально эффективно дистрилизировать весь зубной ряд, это всегда максимальная ротация зубного ряда. То есть, чем больше вы повернете зубной ряд, тем легче в миллиметрах больше дистрилизации вы получите. Но правда, за это вы заплатите вертикальными эффектами. Например, самое очевидное, это экструзия резцов. Да? Если вы хотите такую ротационную дистрессацию, то понятно, что вы, прежде чем ее делать, как в случае с удалением, помните, мы говорим, с удалением нужно ответить на три вопроса, да? Что я хочу сделать по вертикали с резцами, экструзия, интрузия на месте, помните? Что я хочу сделать по вертикали с малярами, экструзия, интрузия на месте и что я хочу сделать с типом движения резцов, наклоном или корпусом. По сути, вы же понимаете, что дистрессация это одно и то же. Если мы говорим про весь зубной ряд, прямая опора, то это та же самая биомеханика. К примеру, если мы дадим Низкий винт подскуловой, низкий крючок, горизонтальную низкую тягу, которая будет идти на, высот... на расстояние от центра сопротивления, то есть у нас достаточно хорошее плечо, у нас горизонтальный вектор, нет никаких вертикальных да, элементов, то у нас нижний, верхний зубный ряд будет ротироваться вот таким образом с экструзией лицов, интрузией маляров, как мы уже и говорили, максимальная ротация зубного ряда. Если мы хотим управлять этими эффектами более тонко, например, постараться уменьшить, допустим, экструзии резцов, да, то мы тогда будем действовать по варианту номер два там, в механике с удалением. То есть мы делаем почти то же самое, но все-таки винт выше. Винт номер в среднем положении по высоте, низкий крючок. И у нас все равно остается момент на ротацию зубного ряда при дистализации, но у нас еще есть вертикальный вектор, который пытается интрузировать зубный ряд. Поэтому резцы... Будут меньше уже экструзироваться, может быть вообще не будут экструзироваться. Точно это невозможно рассчитать, нужно мониторить в процессе лечения, смотреть, что у меня происходит. В этом в принципе суть биомеханики, она не может вам точно, абсолютно сказать, что вот конкретно с этим пациентом вот точно при такой силы, да. Потому что мы не можем это все рассчитать. Прям точно по этой экструзии там, на полтора миллиметра. Но мы можем понимать, что будет тенденция к какому-то эффекту. И можем в процессе лечения мониторить этот эффект сознательно. И только когда мы сознательно что-то мониторим в процессе, мы можем это заметить. Например, делаем улыбку, дисплей там, через раз. И смотрим, что то у меня с, наклон, с резцами по вертикали. А уже дисплей достаточный? А был нет? Хватит уже ротировать верхнюю зубную? Хватит уже экструзировать резцы? Будет избыточно, или нет? Не хватит? Я все равно готов там, например, на его увеличение, лишь бы мне максимальная десализация вытащить. Ну, по крайней мере, осознанно это делать. Итак, возвращаемся, если вы тянете горизонтально низкой тягой, то зубной ряд поворачивается, верхний по часовой, нижний против часовой, с экструзией резцов, с интрузией маляров и дистрилизацией. Максимальная дистрилизация, потому что максимальное вращение зубного ряда. Хотите уменьшить экструзию резцов, значит вин ставите более апикально и вектор уже даете более вертикальный, но все еще ниже центра сопротивления. Хотите весь зубной ряд по мере дистризации интрузировать? то даете вектор через центр сопротивления, как мы говорили при удалении, то же самое. Да, высокий винт, низкий крючок, но понимаете уже, что это переходите в финальный, самый большой уровень сложности дистрилизации. Самый большой, по мне, уровень сложности дистрилизации, когда вам нужно переместить много зубов, почти весь зубной ряд или весь зубной ряд корпусно. Как только вы проходите через центр сопротивления тягой, вы пытаетесь переместить зубы назад корпусно. Это трудно, потому что банально требует большого усилия. Чтобы такую массу зубов переместить вместе с корнями, требуется большие усилия. 400-500 грамм вряд ли меньше. Кстати, на ротацию зубного ряда, да, когда вы поворачиваете зубной ряд низкой тягой, ну, по, по чангу требуется около 300 грамм. В принципе, обычно такие цепочки даются. Около 250-300 грамм с каждой стороны. Но если вы пытаетесь корпус корпусно, сразу весь зубной ряд, то это сила 400-500 грамм. Это либо сильные пружины, там 500-граммовые, такие надо еще найти, например, в системе Benefit есть. Или это на практике цепочка плюс пружина. Хэви пружина плюс еще цепочка грамм 250. То есть, вот такое совокупная сила. И здесь, конечно, уже сразу повышаются требования к биомеханике, потому что пониманию биомеханики. Есть, если вы там промажете мимо центра, то такое достаточно большое усилие может вращать зубной ряд. Также, если у вас односторонняя механика, то тоже такая штука опасна, может перекручивать зубной ряд там, по трансферзальной плоскости. Какие-то такие вещи делать. Да? Поэтому такое лучше делать при двухсторонней механике. Но все-таки, если вы пытаетесь переместить все зубы корпус на назад, и у вас не такой еще большой опыт во всем этом. Я бы при дистализации все-таки рекомендовал протокол поэтапной дистализации с мини-винтами, Протокол поэтапной дистаризации, когда вы... Пытайтесь корпусно, да, без вертикальных эффектов, вам не нужна экструзия лицов, вам все нравится по вертикали. Нравится высота лица, пациент, нравится дисплей, улыбка, глубина перекрытия, более-менее все окей. Вы не хотите во время дестеризации делать значимых ротаций зубного ряда и значимых изменений по вертикали. Вы хотите просто в горизонтальном положении вот передвинуть все зубы назад вместе с корнями, тогда вам это придется делать. В таком случае поэтапная дистрилизация подразумевает, что вы двигаете сначала 7-6 назад, потом 5-4 назад, и потом только или равните скучность там, или убираете протрузию, двигаете всю переднюю группу назад. Вот поэтому ее поэтапность. Муторно, да, долго достаточно, но достаточно предсказуемо, и хотя бы пациенты, вы видите прогресс по этапам. Вот отодвинулись маляры, вот она трема между пятым и 6, показали пациенту, посмотрели сами. Вот отодвинули премаляры назад и так далее. Протокол поэтапной дистализации был в одном из наших постов Тихонов сорта, можно посмотреть, там расписана поэтапно схема действия, это не прямая опора под подскуловой винт, например, да? с оттягиванием, там есть нюансы техники, посмотрите обязательно, чтобы не потерять то, что вы уже отодвинули назад, чтобы оно не вернулось, в принципе, достаточно медленно, но абсолютно возможный сценарий дистализации. На семинаре обсуждаем это с примерами, с возможными ошибками, с конкретной подробной механикой и так далее. Документация по КТ, наложение КТ до и после, всегда таким образом мы дистерализацию с вами документируем. Дистерализация в виде фотографий каких-то в соцсетях, которые там показывают, что вроде в класс стал лучше, ни о чем не говорит. Класс мог стать лучше из-за эластика второго класса движения нижних зубов вперед. Класс мог стать лучше из-за того, что нижнюю челюсть переместили вперед человеку, нам об этом не сказали или сами даже это не заметили, пацан стал ее смещать. Или там класс может стать лучше, потому что фотография под неправильным углом сделана по-другим, вот тебе класс лучше. Не обманывайте сами себя, потому что вы пытаетесь сделать выводы по своей практике, если вы хотите дестерализацию каким-то образом документировать, понять, она реально у меня была или нет, я все правильно сделал или в следующий раз надо подкорректировать тактику. Старайтесь накладывать КТ на КТ, я считаю, есть услуги для этого коллеги, которые этим занимаются и есть программы «In Natomash, там, и некоторые другие, которые это позволяют сделать. Итак, корпус на всех зубов это лучший поэтап на это сложный процесс, долгий и так далее. Внизу, на нижней челюсти, как мы уже обсуждали, это крайне трудно сделать, просто потому что, как правило, там уже заканчивается альвелярный отросток. Если вы хотите корпус на нижние нижние зубы назад, без ротации нижнего зубного ряда, например, у вас ситуация глубокого прикуса. При глубоком прикусе, конечно, вам очень невыгодно будет... Ротировать нижний, нижний зубной ряд, вот так, вот, против часовой, с углублением перекрытия и передней интерференции. Вам нужно корпусно двигать назад, тогда Это трудная ситуация. Тогда сделайте горизонтальный срез КТ на уровне семерки ретромолярного пространства. И посмотрите, очень часто вы увидите, что вот корень семерки стоит, да, там, а вот вет вот альверный он прям заканчивается, вот так сужается. И прям в него в картикалку. Очень мощно упирается корень и семерки. Понимаете, что он назад не пойдет там мощнейшая картикалка с ремоделяцией 0,1 мм в месяц. То есть вы будете очень-очень-очень долго это делать, то есть практически невозможно. Но прежде чем двигать, подумайте. Есть еще видео на эту тему, тоже у нас. Дестеризация при бипротрузии и низком угле. Найдите его в Тихонов сорта, тоже оно спасет вас от некоторых разочарований. Одно из самых разочарований, я уже сказал, это попытка дестеризации внизу при глубоком прикусе, которая не позволяет, не, не, ну, невыгодно совершенно ротировать зубной ряд, и значит надо пытаться корпус, на это крайне трудно. Ну, не могу сказать, что это все, естественно, это не все, но это то, что я хотел уместить вот в эти три части уже по дистанализации. Спасибо за ваше внимание и терпение. До следующей серии пойдем уже про вертикальные движения говорить и про мизилизацию, точнее, маляров сначала еще, а потом про вертикальные движения, внедрение маляров и так далее в следующих сериях по конспекту семинара Минементы 2.0. Спасибо, до встречи. Пока.